Кафе «Восток» представляет Вкусные новости Ставрополя Кулинарный блокнот Блюдо японской кухни Набор шашлычков Хатышинай Состав Тори, Эби, всякие Грибы, Шиитаки Под карамельным соусом Торияки Кафе «Восток» Доставка Шестьсот шестьдесят шестьсот с нами новости Ставрополя вкуснее.